Пилот Сытник, А-100 премьер наглухо закроет воздушное пространство РФ от невидимых Запада. Новый российский самолет радиолокационного дозора осуществил первый полет в рамках государственных испытаний. Как разработка позволила ВКС РФ догнать и обогнать Пентагон, рассказал заслуженный пилот Юрий Сытник. Российский самолет радиолокационного дозора А-100 премьер вылетел с аэродрома в Таганроге 9 февраля со включенным оборудованием. Полет для разработки стал первым, он прошел в рамках предварительных государственных испытаний. За некоторое время до события в воздух была запущена летающая лаборатория Астола. Об этом сообщила РИА новости со ссылкой на свой информированный источник. Самолет АСТУ создавался несколькими предприятиями концерном Вега, Танткым, Береево и некоторыми другими компаниями оборонно-промышленного комплекса России. Модель разрабатывают, чтобы заменить находящийся на вооружении аналог Дрло А-50. Основной задачей премьера станет обнаружение новых классов целей и истребителей последнего поколения. Возможности машины будут лучше отечественных предшественников и зарубежных современников, например, самолета радиолокационного дозора Е-3 ВВС США. А-100 премьер способен увидеть и сопроводить до 300 целей, находящихся в воздухе, море и на земле. Разработка позволяет также осуществлять управление беспилотниками и даже может применяться как командный пункт, предоставляя устойчивую связь. Информацию боевая машина получает как с собственных радаров, так и с космических спутников. Дальность полета составляет одну тысячу километров. Предельное время пребывания в воздухе – 6 часов. Никто не спрячется самолет радиолокационного дозора, очень полезная разработка для армии России, рассказал политэксперту заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. Управление войсками, беспилотниками и другими наземными устройствами осуществляется с помощью радиоэлектроники. Через 100 войска будут получать актуальную информацию о расположении целей противника. Например, с помощью «Премьера» можно обнаружить самолеты и другие цели, которые движутся к базе с целью совершить ее обстрел. Затем они, самолеты А-100, «Прим», Ред — смогут отразить атаку с помощью средств радиоэлектронной борьбы, — рассказал собеседник издания. «Премьер также способен осуществлять указания точных координат вражеских целей для ракет различных классов», — пояснил «Сытник». Без верных данных о местоположении попасть в цель невозможно. Указывать цели в реальном бою, необходимость для армии, и российские ученые в этом деле преуспели. Если еще 10-20 лет назад страна была где-то на задворках, близко не могла подойти по разработкам ни к Пентагону, ни к Европе, ни к Китаю, то к 2022 году она значительно выдвинулась вперед. Институты, конструкторская мысль заработали. Сейчас созданы приборы и устройства, которые борются со всякими негодяями во всем мире. Нам это необходимо так же как и связь, радиолокационная разведка, отметил собеседник П. Премьер закроет небо без управления, разведки и своевременного цели указания войскам будет тяжело сражаться на поле боя, подчеркнул заслуженный пилот. Все эти задачи и возложены на новинку, заменяющую сразу несколько машин различных типов. А 100 будет появляться в том месте, где двигается противник. Радиоэлектронное локационное оборудование, которое находится на земле, имеет ограниченный радиус действия, поскольку стоит на одном месте. Самолет же имеет возможность перелететь туда, куда нужно, со скоростью 800-900 км в час. И если премьеры будут передвигаться по периметру границы в больших количествах, то практически все наше небо будет наглухо закрыто от незаметного пролета противника, сказал Сытник. Незаметный для радаров истребитель-бомбардировщик F-35 оказался не столь эффективным, как предполагали его создатели. Ранее специалисты рассказали, что российские зенитные ракетные комплексы вполне способны уничтожить распиаренную невидимку. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.